нам нужно заботиться о своем иммунитете. Самое важное у человека, чтобы кишечник был всегда в порядке. Потому что 80% иммунокомпетентных клеток находятся именно в желудочно-кишечном тракте. И если там неблагополучие, можно получить очень-очень много проблем начиная от гастрита, язвы, вплоть до онкологии, поверьте мне, потому что это действительно так. И вот над этой проблемой, в принципе, вот меня как врача всегда удивляет наша продукция. Насколько она грамотно подобрана и как грамотно она работает. И вот на очистку в нашей компании из 9 препаратов 5 занимаются тем, что наводят порядок практически вот в желудочно-кишечном тракте, в сосудах и так далее. То есть пять препаратов на очистку. Тогда вот давайте так. Вот я держу в ручках вот этот чай. Мне он очень нравится. Что делает этот продукт? Когда вы начинаете пить нашу продукцию, происходят следующие моменты: сразу начинается диагностика, коррекция. И накопление, и гармонизация энергии. Так вот, э, чай, вот чай я не буду говорить состав. Что он делает и как он работает с каждым человеком, он будет работать индивидуально, потому что эта продукция, каждый препарат работает на языке вашего тела. И если, допустим, вот сидят несколько человек, у нас была такая форма общения, это чаепитие за столом, и вот мы угощаем людей чаем, и потом спрашиваем послевкусие. И вы поймите, вот гамма послевкусе у каждого разная. Один говорит, что это фиалка, третий говорит, что это рыба, четвертый говорит, это навоз. Это пятый скажет, это дубящие какие-то вещества. То есть восприятие вкуса чая совершенно разное. Но это на начальном этапе. А затем постепенно вкус становится нейтральным. Также и реакция на этот чай буквально мгновенная. В нашей книжке «Легенда о Фениксе» написано, если вы выпили наш продукт, и вы ничего не почувствовали, это не наш продукт. Так вот, даже с одного пакетика чая у человека может быть абсолютно разная реакция. Один спит, другой бодрствует. Третий говорит, что вот у него есть послабление какое-то там в одном, в другом месте. Четвертый говорит, так да вот на меня как-то вот, ну никак. Ну, у каждого по-разному. Что же делает этот чай? Можно даже наглядно вот, на школах или в офисе показать, что он действительно очень быстро ощелачивает наши все среды, в том числе и кровь. Ощелачивание среды ведет к тому, что нормализуется э, норма среды во всех наших полостях. К чему я это говорю? Ну, Например, бытует мнение о том, что невозможно убрать камни из желчного пузыря. Возможно. При длительном употреблении этого чая происходит медленное, но верное размыривание этих камней. Потому что идет ощелачивание. И человек обретает свою собственную среду, в которой нет места инородным вещам. Дальше этот чай может повысить или давление, если оно низкое, или понизить, то есть привести в норму передать энергию, бодрость духа. Вот, вот только вот один вот этот чай. Пейте его на стороне и будете долгое-долгое время бодри и веселы. Вот это вот только наш один чай. Второй препарат, о котором я хочу сказать, и в принципе, вот для меня, как для врача, тоже очень понятно, насколько он бесценен. Это паста роза. У нас обычно это раньше были эти тюбики, а теперь вот у нас сейчас новая форма вышла вот этой пасты розы. Потому что вот это действительно глобальное, поверьте мне, решение проблемы. Ведь когда человек употребляет оптичные препараты, ест продукцию с пестицидами, стрессует каждый день, ну и там много-много-много-много-много причин. Со временем он ест антибиотики особенно. Со временем он теряет флору в, в свою родную свою, в своем кишечнике. А уменьшение флоры в кишечнике ведет к очень большим проблемам, к очень большим проблемам. Так вот, чтобы восстановить и как-то защитить, врачи начинают назначать пробиотики. Вы все в курсе, да? Назначается антибиотик и тут же начинают давать пробиотики. Для того, чтобы как-то защитить кишечник от воздействия вот этих антибиопрепаратов, которые уничтожают нашу микрофлору. Но это транзиторная ситуация. Вот пробили пробиотики, вроде бы все нормально. Перестали пить и начинают возвращаться проблемы. Проблемы очень серьезные. У кого-то это обострение гастрита, у кого-то это обострение язвенной болезни, калитов и так далее. Что же делает роза? Вот роза мне безумно нравится. Это, во-первых, мед. вытяжка из лепестков роз там больше ничего нет. Сладкая такая вещь, которая в принципе не всасывается у нас из кишечника в кровь. Поэтому люди с диабетом могут спокойно есть вот эту э, нашу розу. А что же там она делает? Вот там есть тетрасахар. Вот, вот этот тетрасахар и не всасывается в кровь. Но является хорошей питательной средой для нашей микрофлоры. И она как на дрожжах начинает расти вот на этой пастерозе. Вот это очень важный момент, и, поверьте мне, аналогов в мире нет. Вот этой розе замены вы нигде вот ее не найдете. Это только в нашей фирме. <как> Следующий момент. Вот смотрите, почему так много внимания мы уделяем именно очистке а согласно восточной медицине. Вот как вы считаете, какой орган самый главный? Печень. Почки. Почки. Ага, печень. Все. Жизнь. Так. Жизнь. а умираем мы от сердечно-сосудистых проблем, да? На первом месте. Так вот, действительно, самым важным органом, согласно восточной медицине, ну, или, ну, я бы даже сказал, главнейшим, является печень. Угу. Почему печень? Потому что печень больна. Я не говорю о такой серьезной проблеме, как гепатиты, там, Б, С и так далее. Я говорю о том, что вот у практически у всех полных людей присутствует такой диагноз, как жировой гепатоз. Вам его поставят всегда. Вот придите на УЗИ и вам его поставят. Что же это такое? Это перерождение гепатоцита вот именно в жировую клетку. А это снижение функции печени. Печень ведь не только фильтр. В печени проходят все обменные процессы. И вот это очень важно. Представьте себе, что вот на фоне жирового гепатоза может значительно увеличиться остеопороз. Почему? Потому что там вот есть такой механизм, который витамин D, Витамин D, провитамин, вот ультрафиолет, провитамин, попадает в печень. Идет метаболизм этого витамина D, который превращается в фермент. А этот фермент обязан и способствует усвоению кальция костью. А если больная печень, то этого процесса не происходит. Итак, печень больная, больные кости, суставы и так далее. Больная печень – больная кожа. Больная печень – больное сердце. Больная печень – грязные сосуды. То есть печень, больная печень – нарушение белкового, жирового, углеводного обмена. Вот что такое печень. Поэтому действительно это один из самых главных органов в нашем организме. И вот у нас есть такой очень хороший препарат, он называется САНЦИН. Всемирной организации здравоохранения он признан самым мощным, эффективным и самым безопасным очистителем вот, из всех фирм, которые существуют на планете Земля. Именно наш САНЦИН. САНЦИН имеет такое свойство очищает не только печень, кишечник, лимфу, кровь, он чистит, он каким-то образом находит народные тела и умеет их выделить и каким-то образом вывести. Вот это я замечала и очень много. Вот это касается песка, камня, это касается народного тела э, в кишечнике. Я всегда вспоминаю, как одна дама принесла мне две плодоножки которые проварялись у нее 50 лет в кишечнике я вам говорила вам сколько площадь желудочно-кишечного тракта 200 метров квадратных столйте домик тобой площадь конечно же надо это все чистить все это убирать Сан на санцинь очень благодатно отзывается поджелудочная железа. Она любит санцинь. если там вот есть проблемы с панкротитом, хронический, там еще какие-то варячки пожалуйста, пользуйтесь вот этим препаратом выбора. В онкологии он тоже играет большую роль, именно препарат санцинь. Поэтому вот эта программа, значит, как нужно, в принципе, вот по логике, Нужно все-таки сначала привести в порядок желудочно-кишечный тракт, договориться со своей печенью так, как положено, а потом уже переходить к регуляции.